Здрасте, соучастники психологического канала Немиркин. Спасибо за всю любовь и поддержку, которую вы нам оказываете. Миссия Немиркин – помочь каждому узнать о психологии и психическом здоровье в доступной форме. Давайте начнем. Просыпались ли вы когда-нибудь, чувствуя себя более уставшим, чем когда ложились спать? Усталость возникает не только после напряженной работы, например, занятий спортом. Существует множество маленьких привычек, о которых вы можете даже не подозревать, и которые истощают вашу энергию. Это обычные, казалось бы, незначительные действия, которые, вероятно, совершает большинство из нас. Но они могут иметь множество неизвестных негативных последствий. Итак, вот восемь привычек, которые истощают вашу энергию. Первое – смотреть на жизнь с негативной стороны. Вы пессимист? Всегда ли вы ищете, на что пожаловаться? Исследования Университета Конкордии показали, что оптимисты лучше регулируют свою симпатическую нервную систему, чем пессимисты. Это означает, что те, кто смотрит на вещи с более позитивной стороны, лучше справляются со стрессовыми ситуациями. Сосредоточившись на негативных сторонах своей жизни, вы можете постоянно испытывать стресс, тревогу и истощение. Второе – чрезмерная задумчивость. Засиживаетесь ли вы допоздна, прокручивая в голове различные что-если и худшие сценарии? Расходование такого количества умственной энергии без какого-либо физического выхода может истощить вас. Эти бесконечные спирали негативных мыслей могут вызвать у вас чувство тревоги и беспокойства. Ваш организм вырабатывает гормон стресса кортизол, когда вы слишком много думаете и напрягаетесь. Со временем постоянное выделение кортизола может привести к чувству истощения и выгоранию. Номер три. Жизнь в прошлом. Часто ли вы вспоминаете моменты из своего прошлого и сожалеете о том, что не сделали или сделали? Жизнь в прошлом отвлекает вас от настоящего момента. Как и чрезмерные размышления, трата слишком большого количества умственной энергии без выхода или способа справиться с ней может привести к истощению и стрессу. Номер 4. Общение с негативными людьми и драма. Вы когда-нибудь чувствовали себя истощенным после того, как провели время с другом? Может быть, они большую часть времени говорили о себе или вносили ненужную драму в вашу жизнь. Какова бы ни была причина, общение с людьми, которые не дают вам почувствовать поддержку, счастье и комфорт, может привести к тому, что вы почувствуете беспокойство и истощение. Здоровые дружеские отношения должны быть балансом давать и брать. Поэтому, если вы постоянно чувствуете, что вашей работой стало постоянно угождать им, вы можете почувствовать себя уставшим и измотанным. Номер пять. Использование социальных сетей для того, чтобы сбить вас с толку. Вы когда-нибудь просматривали социальные сети, чтобы сравнить свой образ жизни с другими? Социальные сети – это отличный способ оставаться на связи и развлекаться. Но есть огромная разница между использованием их для вдохновения и общения с людьми и использованием их для сравнения себя с другими. Сравнивать себя со снимками чьих-то выдающихся моментов и достижений вредно для здоровья. Это может повлиять на вашу самооценку и привести к циклу негативных мыслей, которые могут истощить психику. Номер 6. Неправильное питание. Знаете ли вы, что употребление большого количества нездоровой пищи может привести к усталости и истощению энергии? В то время как нездоровая пища в умеренных количествах – это нормально. Постоянное неправильное питание, в котором не хватает воды, питательных веществ, витаминов, фруктов и овощей, может привести к вздутию живота и нездоровому состоянию. Согласно исследованию Гарвардской медицинской школы, диеты с высоким содержанием рафинированных сахаров, например, ухудшают регуляцию инсулина в организме, способствуют развитию воспаления и окислительного стресса. Номер семь – не заниматься спортом. Занимаетесь ли вы регулярно физическими упражнениями? Помимо очевидных преимуществ для здоровья, физические упражнения действительно могут помочь повысить вашу энергию. Исследование, проведенное университетом Джорджии, показало, что те кто регулярно занимался физическими упражнениями, отмечали меньшую усталость и более высокий уровень энергии по сравнению с теми, кто не занимался. Это, а также многие другие преимущества физических упражнений означают, что каждый человек, независимо от возраста и уровня физической подготовки, может получить пользу от занятий спортом. Номер восемь. Нездоровый режим сна. Часто ли вы просыпаетесь поздно вечером? Независимо от того, спите ли вы слишком мало или слишком много, нерегулярный график сна не идет вам на пользу. Исследование, проведенное университетом Пенсильвании, показало, что испытуемые, которые спали не более 4,5 часов в сутки, испытывали стресс, злость, грусть и умственное истощение. Аналогично, слишком долгий сон может привести к вялости и излишней сонливости, а в некоторых случаях и к депрессии. А вы придерживались какой-либо из перечисленных выше привычек? Расскажите нам об этом в комментариях ниже. Если вам понравилось это видео, пожалуйста, поставьте лайк и поделитесь им с другими людьми, которым оно может оказаться полезным. Не забудьте подписаться на канал Немиркин и нажать на колокольчик уведомлений, чтобы получить новые видео. Все использованные ссылки также добавлены в поле описания ниже. Супер спасибо за просмотр и до скорой встречи!